Ребят, сегодня будет просто видео поток я читаю ваши комментарии Не просто видео, просто Видео, я читаю ваши комментарии Так, заходим в видео И заходим в мое последнее видео Так, вот тут вот 50 просмотров И вот 4 лайка и 2 дизлайка Сейчас почитаем комментарии Груза и Сейчас, почитаем ответы Просто канал, как ты про... как ты так быстро набрал? Я набираю 70 подписчиков на стримах. Меня пиарят, ну типа вот такой вот. Скинь ссылку на аву. Так это будет уже ну, за видео. Я потом на тебе скину. Так э, так, понятно, понятно. Скинь ссылку на аву. Это я тоже. Чё, какая фан-встреча в парке? Там не будет твоих фанатов. Тем более ты просил. Заимку когда будет встреча? Так, почитаем ответы. Я от тебя отписываюсь, доигрался. А что я плохого написал? все отписался. <сёк> Ладно, давайте следующее видео. Называется оно проходит встречи в Николаеве в парке. 50 ну, может, шестьдесят просмотров и 5 лайков и два дизлайка. Так, давайте первое. Люди, шкер переводится как давайте это, давайте это получим. Спасибо, буду теперь знать. Так, что за прикольное тоже теклая встреча возле своего фонтана? Нет. У тебя еще подписчиков мало. Эм, прикольно. Бодя, рта, я, Миша, приди в школу. Я, у тебя же подписчиков. И ты думаешь, что на твою фан-встречу придет миллион человек. Тем более маленький, еще не гуляй лучше. Спасибо за позитивные комментарии всем. Давайте следующее видео. Называется оно «Гов Ну, такое видео. Самое популярное моё видео. 87 просмотров и 6 лайков. И М -м -м, 0 лайков. Так, давайте. Первый комментарий «Гов без отписок. Да? Ну, тут, короче, скучный комментарий. Наверное, их пролистнем. А вот Лего-самоделка на тему маньяк. Видео я не монтировал. Вообще, 17 просмотров. И 4 лайка. Давайте смотреть же комментарии. Канал Джесси Про. Я тоже. Я и 60. Поставь колокольчик. Я уже поставил колокольчик. Что? Спасибо. А мне 12. Сколько тебе лет? Мне 9 лет. го го го го так, давайте следующее видео. Так, тут больше, наверное, их нет. Придется заходить на канал. Так, ребят, смотрите, у меня тут есть запрещенные видео, доступные только мне. Вот такие вот видосики. Не буду их показывать. Вот Лего фотоаппарат. На нее вот такие вот две. Эм, давайте отмотаем немножко. привет и сегодня я покажу как сделать вот такой вот вот такой вот <смех> вот такой вот так ребят спасибо всем что вы на меня подписываетесь, ставьте лайки пишите комментарии всем пай бай